Сказка про маленькую принцессу. У короля с королевой родилась дочка, маленькая принцесса. И по всему королевству придворные распустили слух, что такая красавица принцесса в королевстве. А как распустишь слухи в народ, то вскоре бед от этих слухов не берешься. Маленькая принцесса через пять лет стала уже не маленькой, а взрослой. По слухам. И как только пронесся слух, что принцесса уже взрослая, решили ее насильно украсть в другое королевство. Короли они такие, никакой совести. То земли друг у дружки оттяпывают, то принцесс воруют. Решили? Решили. Нашли вора, который украдет взрослую принцессу из-под носа у родителей. Через некоторое время вор проник к маленькой принцессе в спальню. А в спальной... Маленькая принцесса играла с 16-летней служанкой. В игру «Спящая красавица», а спящую красавицу изображала служанка. Вор подумал, что принцесса – это служанка маленькой принцессы, и украл обеих. Первую по заказу, а вторую, чтобы не кричала. Вор был парень простолюдин, лет двадцати, красивый и высокий. Жалко, что воришка. Ну, как воришка? Таких профессионалов, которые принцесс ворует, трудно сыскать. И влюбилась в него девушка, которую он за принцессу принял. А она была обычная простолюдинка. И поэтому притворилась настоящей принцессой. А маленькую принцессу не выдавала. Боялась, что в нее вор не влюбится. А если влюбится, то может отпустит. А вору, между прочим, Девушка-служанка нравилась. Но что тут? Обещал привести к своему королю. Обещание надо держать. И всю дорогу всматривались влюбленные они друг в друга. А маленькая принцесса как будто играла. То принцесса себя назовет, то мамой, то гувернанткой, то профессором, то королевой. И не разберешь ее. Одним словом, маленькая еще. Доставил вор обеих к своему королю. Король определил королевские покои и решил через неделю познакомить принцессу с служанкой, с ее сыном-принцем. Прошла неделя. За это время простолюдинка обдумывала варианты, рассказать ли правду, тогда ее вышвырнут на улицу. Солгать и притвориться принцессой может замуж за принца выйдет, но обман может раскрыться и не сносить ей головы. В общем, решила молчать из-за страха. Будет, что будет. Наверняка ее король давно уже ищет маленькую принцессу, тем более она везде оставляла подсказки по дороге – игрушку кинет или кусочек одежды. Пришло время познакомиться с принцем. А принц с первого взгляда влюбился в служанку маленькой принцессы и объявил, о свадьбе, и на свадьбу были приглашены все короли и королевы. Пока была подготовка к свадьбе, маленькая принцесса играла в игрушки и бегала по чужому замку. И никто за ней не следил, никому она не интересна была. Все же приняли за настоящую принцессу, ее служанку. Отец маленькой принцессы, когда украли дочку, отправил следопытов во все стороны. И один следопыт напал на след и проследил за вором. Однажды он проник во дворец и выкрал маленькую принцессу обратно, вернул ее домой и рассказал ситуацию. Вскоре пришло приглашение на свадьбу и королю, у которого якобы украли дочь. Королю была безразлична судьба служанки. Но, чтобы потешиться над провалом короля вора, он принял приглашение. В день свадьбы собрались многие короли и королевы, знатные гости, местные дворяне. Были отменены войны и забыты старые обиды. И когда священник хотел уже венчать молодых, в зал вошел отец маленькой принцессы. Нехорошо воровать моих служанок, сказал громко отец маленькой принцессы и удалился. И тут. Вся правда вскрылась, свадьбу отменили, гости разъехались, обманщицу кинули в темницу и приговорили к смертной казни. Об этом узнал тот вор, что выкрал служанку и маленькую принцессу. И он еще раз выкрал девушку, только теперь у своего короля. Он рассказал ей, что она ему нравится, а она сказала, что он ей тоже нравится. И убежали они от людей, и где-то женились, и долго прожили, и бед, и горе не знали. А маленькая принцесса росла под присмотром в замке. А слухи ходили разные, что ее украли и не нашли, а то нашли, а потом еще раз украли. Что говорить? Одно слово. Слухи.